Как не завидовать другим людям? Есть универсальный способ, который подходит ко всем ситуациям. Будь то одежда, машины, дома, там, прочее, прочее, прочее. Быть уникальным. Развивать свою уникальность. И эту уникальность видеть и чувствовать. Ей восторгаться, ее лелеять. Свою уникальность. Все свои качества. Себя вот в таком уникальном виде сохранять. Во всем. Вот это вот, когда вы в такой уникальности, то скоро окажется, что вам кто-то будет завидовать. А вы будете чувствовать себя комфортно. Но это, конечно, не лучший вариант, что вам кто-то завидовал. Но вы станьте уникальны. Сначала сделайте этот шаг. А потом будем решать вопрос о том, как жить, чтобы вам не завидовали.